Ну что, у нас уже больше двух месяцев идет операция под названием «Не можем повторить». Давайте кратко подведем некий промежуточный итог, чего успел добиться Путин. Ну, динацификация да? Значит, что произошло? Презрение русского паспорта и русской национальности выполнено. Санкции и запреты на перепещение всем россиянам выполнены. Ограничение финансовых свобод всех россиян выполнено. Вражда с соседями выполнена. Развал семей двух братских соседних народов, русских украинцев, очень много семей было вместе, исчезли, разошлись, выполнено. И появилась коллективная ответственность русских за вот это молчание, которое было все эти годы, выполнено. То есть первый пункт демистификации дан, выполнен. демилитаризация. Минус 90 тысяч солдат ранеными убитыми, минус десятки тысяч техники, минус 2 тысячи ракет на сумму там, 8 миллиардов долларов. Плюс натовское оружие в Украине. Выполнено. Плюс раздача оружия украинцам. Выполнено. Плюс невозможность производить оружие в России из-за санкций, нет чипов и так далее. Выполнено. Выявление воровства в армии России среди прапорщиков на складах. Выполнено. Минус десятки генералов и репрессий внутри командования выполнено. То есть демиритализация, пункт дам, выполнен. Декоммунизация. Значит, переименование тысяч улиц и площадей в Украине выполнено. Значит, снос памятников в Украине, посвященном России и русской истории, выполнено. Презрение к истории России выполнено. Дефейковизация этой истории тоже выполнена. Сейчас все, кому не лень, говорят о том, что история России – это фейковая, включая меня. Минус коммунистическая идеология в мире выполнена. выполнена. Итак, следующий пункт – НАТО. Плюс две или три страны, включая Молдову – выполнено. Минус Приднестровье – выполнено. Объединение Европы против России – выполнено. 40 стран собрались помогать Украине с военной промышленностью, выполнено. Ленд-лиз американский, выполнено, такого вообще не было, я уже не помню, когда это было последний раз. Ну и натовское оружие в Украине, выполнено. Импортозамещение, значит, минус десятки тысяч компаний в России, огромный минус в ВВП, валовый продукт, выполнено. И минус в технологии, тоже выполнено. Отдельное слово про американцев, они сейчас настолько сплотились, что считают помощь Украине своей личной победой против Путина. Вот какой итог предварительной операции под названием «Не можем повторить».